Снимаем снова хит Поможем было чтобы сделать этот хит Мэйси записал бит И вот это наш хит Который будет хайповать И так меня не заснабжать Не хотят сына придумал Мэйси будет крутой создал Если будем работать вместе с... Так всё получится у нас Если мы поем раздельно, это полное говно Если мы поем титами, то и в реки попадем. О, oh, е, yeah, в реки, да, мы поём титами А если мы разделим, всё будет полное тем никто не поспорит, а если поспорит, то мы посмотрим, как он сможет сделать бит и текст крутой. Если не получится, то не ржать на день все живем. если все получится, то примем его в тиму. вот этот бит, снимаем снова хит, подошли мы бит, чтобы сделать этот хит. Мэти записал бит, и вот крутой наш хит, который будет кайповать и так деньгами нас набрать.